Красный... Красный... уж не Красный... Уже хорошо. Аврору. Точно Ну почти. Пости же. Ну, нет, нет, нет, нет, зашел, да, зашел. Еще плюс сотня. Да он не даст, кем. Можно сказать, вот это, это укуп. И четырестнадцать. Артем понеслась, ребят, это пиздец. Вы ну не, ну не даете ли уже просто? Хороший прокурат. Зашел. Зашел, зашел, зашел. зашел. Дал. Да, почти же ты. Ты, ты, химбану, ты. не дал, просто. Ты серьезно? <связывая> Баланс вернул. отдай а мои т 330 300 да кош мне сам мне кажется самое говно. ой блин дал но ну, это хотя бы чуть-чуть зря Серьезно? Просто слил класс. И все, А, нихуя. 13 рублей еще есть <смех> не живешь ты серьезно ты ебанутый пропаганда я, я надо было в контакт на, на тысячу, мне кажется. Мне кажется, зашел бы. Он, он тебя...